Жизнь противоречива. Я понимаю, что очень хочется единого набора правил. Скажите мне, как жить, чтобы я был счастлив. Сейчас этих руководств масса. Это потребность народа, который устал биться о стену. И вам выдают колоссальное количество инструкций, алгоритмов, пошаговых руководств и прочего, как дойти отсюда до обеда. Может быть, так можно дойти до обеда, но так нельзя дойти до гармонии вашей души, потому что она уникальна. И то, чему нужно обучать в 21 веке, то, что было хорошо для 20-го, сейчас уже не работает, нужно обучать брать алгоритм, потом брать себя, потом складывать это смотреть, что выпадает и в соответствии с этим менять алгоритм под себя, а для этого надо хотя бы знать себя. И я еще не прожила очень долгую жизнь, но даже того отрезка, который я прожила, у меня достаточно, чтобы увидеть, как то, что правильно в этот момент становится совершенно неправильным совершенно ненужным еще один, потом очень нужен еще один и так далее. И когда, например, люди читают книги Уша, они часто ругают мастера за непоследовательность или за противоречивость. Но они никак не могут понять, что Оша в принципе книги не писал, и то, что вы читаете, это запись его бесед с огромным количеством людей, которые задавали вопрос. Но Оша не вещал истину, типа вселенские законы один на всех, поделим торопом, да, и насистом. Нет. Он задал вопрос. Оша был в реальности. Он смотрит на того, кто задал вопрос. Он отвечает тому, кто задал вопрос относительно применения той самой истины, к этому человеку, и если другой человек задает этот же вопрос, это будет совершенно другой ответ, потому что это мужчина, это женщина, это молодая женщина, это пожилой мужчина, и это разная жизнь, это разный стиль, а дальше включается энергетический уровень, мы возьмем одинаковый возраст, и какая разница, и что мы ответим на один и тот же вопрос, это будет разный ответ. Потому что если вы находитесь в реальности, вы будете отвечать из реальности для реальности.